Всем привет! В эфире «Универ и с вами Абдулина Арина. Наша команда подготовила для вас порцию свежих новостей. Итак, смотрите. В КФУ состоялось открытие Пятого международного форума по педагогическому образованию. Решат Гафуров провел встречу с экспертами Общероссийского народного фронта. В КФУ прошла конференция «Непрерывное педагогическое образование. Новые концепции и технологии». Пятый международный форум по педагогическому образованию начал свою работу в Казанском университете. Его работа продлится до 31 мая. Подробности смотрите в сюжете Валерии Муратовой. 29 мая в КФУ состоялась торжественная церемония открытия Пятого международного форума по педагогическому образованию. Форум проводится Институтом психологии и образования Казанского федерального университета. Сегодня мы уже пятый раз проводим международную конференцию, которая посвящена строго подготовке учительских кадров. По большому счету для нашего классического университета, когда присоединились два педуниверситета, это было достаточно большим вызовом. И поэтому мы начали смотреть, как же данный процесс осуществляется в разных странах. Мы, учитывая наши собственные э, подходы исторические, э, пытаемся трансформировать и процесс подготовки учительских кадров. И э, это же является критерием экспортной оценки. На пленарном заседании, прошедшем под председательством ректора КФУ Ильшата Гафурова, были определены основные вопросы, ответы на которые предстоит найти в течение трех дней работы форума. Всего в нем принимают участие представители 140 университетов России и 75 зарубежных университетов из более чем 30 стран. Сегодня это большая конференция, которая посвящена и подготовке, и переподготовке педагогических кадров. После этого мы Поедем на встречу президента с победителями национального чемпионата WorldSkills. То есть все это как раз а, говорит о том, что мы роль педагогов, а, учебных, мастеров, производственного обучения, а, мы ставим во главу угла, потому что какая бы система, методика, там, а, гаджеты и все прочее не появлялись, все равно во главе угла стоит педагог свыше 600 российских и иностранных ученых обсудят актуальные проблемы подготовки будущих учителей к педагогической деятельности в поликультурном образовательном пространстве. В качестве спикеров на форуме выступят представители университетов Оксфорда, Дублина и других. Боль Казанского университета очень высока, потому что те исследования, которые ведутся в Казанском университете, они, э, имеют мировое признание. Вы сегодня видите более 500 иностранных участников. И это не просто те люди, которые приехали в университет со своим докладом, а это фактически те партнеры, которые ведут совместные в той или иной степени крупные, длинные, короткие микроисследования в области наук об Программа форума предполагает работу в рамках четырех научных секций, где будут озвучены пленарные доклады спикеров. Валерия Муратова, Ленардо Валитьяров, Универньюз. 29 мая в Институте психологии и образования КФУ состоялась встреча с экспертами Общероссийского народного фронта. Главной темой для обсуждения стали проблемы всех уровней образования и способы их решения. Подробнее в сюжете Алсу Сатарвы. 29 мая в Институте психологии и образования КФУ ректор Ильшат Гафуров провел встречу с сопредседателем Центрального штаба Российского общенародного фронта Еленой Шмелевой с активом регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Татарстан по вопросам в сфере образования. Ректор КФУ предложил сконцентрировать усилия новой структуры вокруг приоритетных направлений, развиваемых университетом. Медицины, новых материалов, беспилотных систем, химической и нефтяной промышленности, IT и, конечно, блока гуманитарных наук, центром которых является педагогика. Было бы целесообразно, если бы мы некоторые проекты, которые вы реализуете на площадке сервиса, на площадке уже здесь, в центре регионального, дало бы неплохо, если бы мы сделали взаимные книги координационных. В формате круглого стола, помимо изучения положительного опыта реализации национальных проектов образования и культуры в регионе, был обсужден ряд проблемных вопросов. В связи с развивающимися событиями во внимание был поставлен вопрос того, что в школу незаконно проносят оружие. Так, сотрудники учреждения отметили недочеты в обеспечении безопасности и отсутствии единого регламента. Введение такого документа позволит официально принимать на работу охранников за счет федерального финансирования и устанавливать единые правила работы. В рамках пятого международного форума по педагогическому образованию в Институте психологии и образования Казанского федерального университета прошла конференция «Непрерывное педагогическое образование. Новые концепции и технологии». О том, как она прошла, наш следующий сюжет. 29 мая в здании Института психологии и образования КФУ прошла международная научно-практическая конференция Непрерывное педагогическое образование новые концепции и технологии. Цель конференции анализ актуальных проблем непрерывного педагогического образования, а также повышение эффективности, качества и доступности педагогического образования. В работе конференции приняли участие ведущие отечественные и зарубежные специалисты по проблемам предмета подготовки учителя, редакторы зарубежных рецензируемых журналов и баз данных Scopus и Web of Science. Спикеры поделились своими впечатлениями о it is modern it is open it is reform oriented and regarding teacher education the things that I heard this morning and also from talking with you and other colleagues I feel that there is really a great interest in teacher education and evaluation of the profession of teachers which I feel is not um, the same always in all countries I'm here for the third time so i think many things there's many changes here in kazan for the last three or four years it's very interesting to see this you have a good staff here and this staff well organized this teacher training programs i think I, i'm very impressed of the uh, kazal federal university kazan federal university really and you know when i became a president i had one Камиль Гимаздинов, Валерия Муратова, Ленардо Влетяров, Универньюз. Казанский федеральный университет занимается самыми различными научными разработками. И это работа не только ученых, но и студентов. Об одном из таких наш следующий сюжет. Аспирант Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета Фирдавс Алиев вошел в число победителей аспирантской программы компании «Хальдер Тапсе». Компания является мировым лидером в области катализа изучения физико-химических свойств поверхности. «Хальдер Тапсе» уже несколько лет состоит в партнерских отношениях с КФУ. Сейчас Фирдавс Алиев является сотрудником научно-исследовательской лаборатории «Внутрипластовое горение». Здесь мы непосредственно занимаемся синтезом самого катализатора, выбор оптимального состава катализатора и непосредственно моделируем их уже в автоклаве высокого давления, уже непосредственно с нефтью, то есть создаем некий модель пласта в лабораторных условиях. Его исследование катализаторов для пластового применения при добыче тяжелых нефтей было отмечено специальной премии в нескольких номинациях за высокий научный уровень, за научную новизну, за значение для теории катализа и за практическую значимость. Наш катализатор способствует увеличению нефтеотдачи, этому приводит снижение вязкости, увеличение легких фракций непосредственно в пласте, и это способствует добычи уже легкой нефти на поверхности. Артем Тупичкин, Александр Юдин, Универньюз. В летнем лагере Боревесник стартовала профильная смен. Сезон открыли студенты факультета психологии и образования Елабужского института КФУ. Как это было, смотри далее. Летний сезон спортивно-оздоровительном лагере «Буревестник» успешно открыт. Для студентов факультета психологии и педагогики стартовала профильная смена. В рамках смены ребята проходят учебную практику, поучая возможность усовершенствовать свои спортивные навыки по многим видам спорта. Легкая атлетика, бадминтон, баскетбол, волейбол, стритбол и футбол. В нашей лагерной смене у нас все расписано практически по минутам. Это очень хорошо, потому что в нашей обычной жизни у нас режим дня сбит, а здесь мы спим два раза в день, грубо говоря. На тихом часу все устают из-за нагрузкой, которая в принципе вполне полезна. В течение лета буревестник примет сотни студентов Елабужского и Набережно-Челнинского институтов, а также школьников со всего Татарстана. Для гостей лагеря будут организованы тематические смены. Лилия Талипова, Сирена Иванова, Ильшат Ахмадиев, Универньюз. На этом все. Смотрите нас в социальных сетях. До новых встреч!